В то же время на ваш телефон придет смс-сообщение с теми же данными. Данные смс необходимо предъявить на ресепшн в Sony. Готово, очередь забронирована.